На Раунд на Бомба взята Граната Граната КВ ребят сверху да. Да. А У нас сверху ринг Один под кишкой. Пусть он сука. Под кишкой клашь. Игрок, ага. А, -а, -а бомбы убит. вышел. А -а -а. Он лезть. Бомба взята. Не шевелись, сстепно. Да? тебя. Ты как раз вовремя. Под кишкой. Пиши ничего, пожалуйста. Пишу Мы за лес. Леси, леси, Бомба потеет. Бомба взята. Сзади этот, желтый. Желтый. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. на намейка. Установите да. бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Оставайся, граната! Граната пошла! Давайте. Бомба установлена. Я, смотрю в Ой, Я смотри, вот Тоже Тупикуя, еще лаз. Команда э, противника э, че, разбита. разбита. Миссия выполнена. Взорвите один из объектов противника. Да, пипало, пишет жестко. Раунд начался. Осторожно, Ловите! граната. Бомба взята. Ловите! Осторожно, граната. Граната. Тупишка один. Граната пошла. Динарка. Это сверху идет. А сверху бетон. Есть, ребят, есть на лучшую? А, я понял. Давайте я бомбу стролю, счекните за... Тупик, по-моему, один. Бомба установлена. А, тупик, по-моему, за ящиком стоит. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Может, полетел. Установите бомбу. Раунд начался. Осторожно! Граната! Граната! граната! граната! Бомба взята. Я плантовал. Блять, я плантовал. Один сверху. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Войны. Хорошо. Каким в гуру попало? Желтый. <плотый> Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. <плотый> Граната! Прикол. Прикол, можно? Гдеш? А не здесь. Бля, хулка не хука. Мне поцрому они ливают. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. мы ему можно. В Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. <как> миссия выполнена.